Всем привет. Сегодня будет тема действия человека. Ну, прежде чем что-либо делать, человек сначала думает, потом принимает решение. Нужно ли действовать, что-либо делать? Бывает, что люди вообще не думают ни о чем, могут говорить, не думая, делать, не думая, потом только уже понимать и думать. Бывает, что люди могут думать, но не делать. А еще бывает, когда люди могут думать, а сделать совсем не могут. Давайте посмотрим действия человека. Ну тут больше всего, наверное, будут не действия, а планы. Ну, как человек планирует вообще дальше поступать, что вообще в жизни больше интересует. Итак, действия человека. Убираем, смотрим. Звезда. Человек планирует быть звездой. Не только смотреть в зеркало, но и чувствовать себя.